Здравствуйте, меня зовут Данил. Я занимаюсь покупкой и продажей оболу электроинструмента, своеобразное хобби такое. Также записываю обзоры для вас на YouTube на данный инструмент, на интересные экземпляры. Сегодня не обзор, обзор будет чуть-чуть позже. Сегодня я вам расскажу о том, какая недокументированная функция есть в Bosch POV 1200 в этом зеленом фрезере. Функция данная, то есть по 1200 и 1400 отличается прежде всего ценой. У 1200 ценник ну, порядка 30% ниже, чем у 1400, возможно, даже больше. То есть, если это стоит на данный момент порядка 5000, 1400 стоит порядка 9000. Плюс-минус. то есть ну, Это чтобы вы понимали порядок цен. А основное отличие. Мощность, которая написана на бумажке, потребляемая мощность, выходная мощность одинаковая. А комплектующие, ротор, статор одинаковые. То есть выходная мощность она будет одна и та же. То есть если у вас сгорел ротор 1400, вы будете ставить туда такой же ротор как 1200, это одна и та же деталь. По сути статор тоже одна и та же деталь. А, Ключевое отличие. Константная электроника. Но ее мы, к сожалению, не сможем реализовать. В принципе, она реализуема, просто нужно заменить плату. Но эта плата довольно дорогая, около 2 полутора тысяч стоит. То есть, ну не целесообразно. хотя может быть целесообразно. И последнее отличие, и самое главное, это микролифт. То есть, 1200 на данный фрезер, вы можете делать только вот так, если вам нужно подстроить тонко. То есть, на миллиметр, к примеру, сдвинуть, придется корячиться, ну либо что-то придумать, а 1400 вы можете сделать вот так, раз, либо упустить его, вот, это 1200, а данная функция разблокируется, но в следующем видео, как раз таки и покажу вам, как это сделать, то есть сделаем неполный разбор его, обзор, так как поработал данным инструментом, представляю его плюсы и минусы. А, ну плюсы, плюсы здесь, плюсов особо-то и нет, если в, в данной ценовой категории, конечно, плюсов огромная масса, но если мы возьмем профессиональный фрезер, то, естественно, плюсов не будет, то есть в профессиональном все на высшем уровне сделано, в профессиональных фрезерах. В данной ценовой категории, Рассмотрим как раз -таки плюсы и минусы данной модели. ну И с учетом того, что ее можно переделать в 1400 фактически. Константная электроника, ну на мой взгляд, плюсы, конечно, она дает, но не особо. Не стал бы на этом нацикливаться и переплачивать за это 30-40%. Ставим лайки, подписываемся на канал. Надеюсь, видео было полезным. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.